Добрый день всем зрителям и участникам партнерской конференции группы компании «Рики». Сегодня мы проведем наше мероприятие в необычном, но безопасном для всех в формате. Будут спикеры, телемосты, гости в студии. В общем, скучать вам сегодня точно не придется.